Удалью это когда Андрей Фрилов из параллели перестанет узнавать меня в магазине. не просто инстаграм, е у ди Я здесь простая, волосы хотла по блеск. Дзинь. а здесь покрасилась синий, будто море плес. у меня гитерхромия, я смотрю тебе в глаза. А -а -а. Еще я проколола, нос, это ни шиза. Вот <звы> здесь я красная, просто офигеть. О, да. Теперь я буду в зеркало на себя смотреть. О, да. Залезла в ванную, чисто поплескаться. Ау. И вдруг решила я блеть с пены искупаться. Эй. Прям, Это твоя сет, но не все поймут <свистит> Сет или не сет, и все равно всегда аргут Твои снимки разные, но каждый из них <свистит> крут Кто подпишется на Элис, в жизни радость обрету. About... Вот, как-то так, в общем ха <свистит> забавно Все